я короче типа тестирую камеру на самом деле снимаю сзади индусов надеюсь камера не попадает. в общем они лежат даем на двух лежаках они делают какие-то непонятные массажи, бьют по башке сейчас я не знаю, что там происходит поливают поливают их короче какой то хуйней, и это называется типа местный спа это так смешно это беззвездно а, мы а находимся. Да, мы они кинфишево. еще пьют пиво бат, они кенфиши, потому что, короче, ну типа они крутые индусы на лобби. Вот, мы на выготове.